Таможенный союз – это объединение, о котором слышали многие, но мало кто из нас представляет, как он может повлиять на отечественный бизнес и что в результате выиграет от него простой потребитель. Сегодня единое таможенное пространство – это территория, где нет таможенных пошлин и других барьеров для взаимовыгодной торговли. И вот о новых возможностях, открывшихся перед отечественными производителями и предпринимателями, и пойдет речь в нашем сегодняшнем фильме. Здравствуйте! Новые возможности, о которых заявляет президент Назарбаев, это в том числе и рынок с населением почти в 170 миллионов человек и суммарным внутренним валовым продуктом почти 2 триллиона долларов США. Президент Казахстана не раз поднимал актуальную проблему общенародной евразийской интеграции, которая возможна только на основе широкой общественной поддержки. По словам главы государства, интеграция не должна идти верхушечным, сугубо бюрократическим путем. Интеграция – слишком важное дело, чтобы доверять его только политикам, почему? В случае с таможенным союзом создать работоспособное экономическое объединение невозможно без участия народов наших стран. Чтобы не получилось, что интеграция вверхах идет успешно, а достойной поддержки внизу пока не ощущается. По данным опроса, проведенного Государственным фондом развития предпринимательства Дому, две трети отечественных предпринимателей пока не видят каких-либо возможностей таможенного союза для развития своего бизнеса. Это при том, что таможенный союз в разы расширяет рынки сбыта, а у наших предпринимателей достаточно хорошие конкурентные перспективы, учитывая более благоприятное, в отличие от соседей, налогообложение и более низкую стоимость труда. Президент страны замечает, что малый и средний бизнес – это устойчивая опора любого государства, и для того, чтобы она была таковой, руководство страны предпринимает необходимые для этого усилия. Иными словами, субсидируются экспортоориентированные предприятия, снижаются ставки по кредитам. Оказывается, инфраструктурная поддержка снижается время налогообложения. У нас в дорожной карте бизнеса сейчас участвуют порядка 2000 компаний, которые используют инструменты финансовой поддержки. То есть они берут у фонда «Дому гарантии» при недостатке залогового обеспечения, получают субсидии из бюджета по выплате процентной ставки вознаграждения. И идет техническое перевооружение предприятий. Они становятся более диверсифицированными. И очень много интересных, успешных примеров. вот Повторюсь, пример Макмолинской области, когда компания Купшитаувская НовоПэк вышла сейчас на рынок российского товаропроизводителя. И у нее очень интересный сегмент – это рынок упаковочной продукции. Кроме этого, во всех приграничных регионах, начиная с Восточно-Казахстанской, Павлодарской области, Кустанайской, мы видим достаточно большой рост проектов, которые подают заявки в дорожную карту. Различные барьеры, несовпадение регулирования, разные стандарты, разные процедуры оформления. Это для малого и среднего бизнеса зачастую делает невозможным работать на рынке страны партнера. Это, по крайней мере, сильно затрудняет. Поэтому мы считаем, что таможенный союз как раз и дал максимальный эффект именно малым средним компаниям они теперь могут свои товары спокойно поставлять, сотрудничать в этом плане, вообще не замечая пересечения границ. У нас нет никаких проблем с этим, потому как рынки открыты сегодня, очень много лишней бумажной работы снято, я думаю, что и в дальнейшем мы должны идти по пути гармонизации наших юридических аспектов существования нашего бизнеса, аспектов экономических для того, чтобы все наши условия работы были Одинаковые, и чтобы любые предприятия из любой страны могли нормально работать на любом из рынков этих трех стран. Наша задача именно государственных органов – это, если есть со стороны наших предприятий интерес и возможность продвигать свои товары – делать все для того, чтобы были отменены все барьеры, которые существуют. Сегодня торговые отношения в рамках Таможенного союза динамично развиваются вопреки определенному скепсису в кругах казахстанских предпринимателей. Эти опасения можно списать на завышенные ожидания от Таможенного союза и непонимание механизмов его работы. Президент Нурсултан Азарбаев неоднократно подчеркивал, что отечественному бизнесу пора перестать жаловаться на сложности и начать работать. Ну а государство, в свою очередь, будет преодолевать все трудности и продолжать поддерживать бизнес-сообщество. При этом российские и белорусские бизнесмены активно используют инструментарий Таможенного союза. Сегодня в нашей стране более двух активно действующих совместных российско-казахстанских предприятий, а общее их количество оценивается в более чем пять тысяч. В основном это малый бизнес. Объяснение кроется в преимуществе нашего законодательства. НДС в России составляет 18%, в Казахстане 12%. Работая у нас, бизнесмен заплатит налоги, включая НДС, социальное числение и подоходный налог лишь 18%. То есть, если произвели товаров на 100 тысяч долларов, сумма налога составит 18 тысяч. В России тот же предприниматель заплатит 32 тысячи долларов. Согласитесь, разница существенная. Российские и белорусские предприятия приходят в Казахстан, потому что это выгодно. 10% рентабельности предприятия – это ведь уже здорово. А выше – вообще отлично. Что получает Казахстан? Разумеется, бизнесмен и стран-партнеров не повезет сюда рабочую силу. Он наберет сотрудников из числа местных специалистов. Начнет производство продукции под торговой маркой Казахстана. Товар уйдет на российский или белорусский рынок. Таможенный союз мотивирует отказаться от посреднических услуг купли-продажи и заняться созданием и развитием собственных высокотехнологичных производств. Компания TextiLine мы существуем с 1997 -го года на рынке, нам уже более 15 лет. Это один из самых успешных примеров промышленности Казахстана, потому что компания динамично развивалась и прошла три основных... Этап остановления швейного предприятия, таких классических. Мы начали с сегмента B2B, это работа в корпоративном сегменте, э, в рамках рабочей одежды, спортивной одежды, то есть это работа на заказ. Следующий этап – это контрактное производство. Мы начали экспортировать одежду в Швейцарию для швейцарского бренда asus И третий этап – это создание собственного ритейл-бренда, которому уже два с половиной года скоро мы будем отмечать трехлетний юбилей. Это бренд детской одежды «Мимиорики». И вот за три года работы бренда у нас уже 15 магазинов по Казахстану. То есть это уже такая полноценная ритейл-сеть. Следует признать, что пока в структуре экспорта отечественных предприятий преобладает продукция сырьевых направленности. Казахстан поставляет в Россию треть металлических хруст от общего экспорта, более четверти минерального топлива и более 10% процентов черных металлов. Это и есть та самая сырьевая игла. Так почему в структуре казахстанского экспорта почти нет продукции с высокой добавочной стоимостью, а проще говоря, готовых товаров? Ответ прост: отечественные производители опасаются, что их продукция окажется нерентабельной в сравнении с российскими или белорусскими аналогами. Предприниматели опасаются Пытаются вкладывать деньги в собственные производства. Но если не брать во внимание случай недобросовестной конкуренции, пока ничто и никто не мешает казахстанским товаропроизводителям составить конкуренцию российским и белорусским аналогам. У нас в, в рамках единого экономического пространства создан, подписано соглашение создан механизм контроля как бы справедливой конкуренции на рынке. То есть это и антимонопольное законодательство и другие вопросы. В этой части мы не имеем какого-то предвзятого отношения ни к России, я имею в виду Беларусь, ни к Казахстану. И также Россия, наверное, таким же образом и Казахстан действует. Единственное, мы должны в каждом конкретном случае отслеживать ситуацию, чтобы у нас, несмотря на единый рынок, все-таки выдерживались правила справедливой конкуренции. То есть не было демпинга, не было остальных ситуаций. Но в данном случае мы будем решать такие ситуации именно исходя из антимонопольного законодательства и правил справедливой конкуренции, без применения защитных мер. Следует также отметить, что существуют инструменты и государственные программы поддержки отечественных производителей. На примере казахстанского аграрного сектора, который в бытность Советского Союза обеспечивал огромные объемы производства, виден хороший пример сотрудничества государств и частных предприятий, объединенных в единый холдинг «Казагра». На сегодня холдинг «Казагра» финансирует уже 346 инвестиционных проектов. Это все предприниматели из села те, которые реально могут и, и хотят реализовывать крупные инвестиционные проекты. Из них 175 уже введено в действие. Также мы финансируем фермерские хозяйства для того, чтобы развивать базу товарного скотоводства и финансируем крупные откормочные комплексы. Вот эта программа будет наверное вступать в действие к 2016 году. Мы надеемся, что мы какую-то часть рынка мяса в России, которая сегодня поставляется из Аргентины, из Восточной и э, Западной Европы, из Латвии, мы ее возьмем на себя. Те, кто хотят работать, действительно работают. Мы примеры той компании, которая воспользовалась на практически всем, чем могла воспользоваться. Это и дому, это и БРК-лизинг, оборудование у нас в лизинге, и мы субсидировали часть наших кредитных линий через дому. Это различные обучающие программы. Государство поддерживает нас, производственников, и помимо этого поддерживает производителей, В частности, нашим помощникам и, как говорится, источником финансирования является Казахстан финанс, который выделяет годные кредиты с упором на приобретение товаров казахстанского производства. Сейчас сельхозтоваропроизводители уже пользуются новыми технологиями. Соответственно, потенциал страны в этой части Наверное, самый большой в мире, потому что у нас есть куда развиваться. Со вступлением в таможенный союз у нас резко повышается конкурентоспособность нашего продукта на территории Республики Беларуси, и Российской Федерации, а это одни из крупнейших потребителей нашей продукции могут быть. Но теперь только остается дело за малом, договориться между сторонами, и, в принципе, будет все отлично развиваться. В следующие пять лет у нас задача открыть рис магазинов в России. На сегодняшний день у нас уже действующий магазин в Новокузнецке, есть по франшизе, и мы успешно делаем туда поставки и продаем одежду свою там. И огромное количество запросов от россиян после наших выставок, каких-то форумов, конференций, где мы презентуем свой продукт. Одним из ведущих стратегических секторов экономики является металлургическая промышленность. Казахстан занимает первое в мире место по запасам хрома, третье место по запасам урана. В казахстанской земле немало и редкоземельных металлов. Готовые изделия металлопроката пользуются Большим спросом на рынках стран таможенного союза это огромный шаг создание таможенного союза это по моим впечатлениям, это соизмеримо созданием европейского союза который сегодня является одним из основных игроков на мировом рынке и создание таможенного союза это Вектор направленный в будущее, потому что развитие таких трех працких государств, как Белоруссия, Россия и Казахстан, дает огромный толчок для развития связей, для того, что ушли различные барьеры, и мы можем спокойно и свободно торговать на огромной территории, которая является перспективной для развития экономики. В условиях единого таможенного регулирования страны-участницы таможенного союза будут конкурировать друг с другом главным образом через создание благоприятных условий для отечественного бизнеса. А это прежде всего обеспечение двух важных систем налогообложения и государственного регулирования, максимально благоприятствующих ведению бизнеса. Я писала о казахстанских компаниях, небольшой уральской компании, которая занимается производством Закаленного стекла и стеклопакетов, они сильно сейчас расширяют свою деятельность. Получили гарантию фонда ДОМУ компании Стеклосервис, которая, находясь в Уральске, занимается тем, что закупает сырье в российских городах Саратове, Самаре и Оренбурге. И реализуют уже готовую продукцию из этого сырья, создавая добавленную стоимость западно-казахстанской да, области, опять-таки в этих ä, приграничных российских городах. И для них теперь ä, с открытием таможенного союза намного упростились возможности ведения бизнеса, расширяются границы того, ä, как можно реализовать свою продукцию. С учетом открывающихся возможностей казахстанским предпринимателям надо активнее искать и внедрять инновационные решения в рамках своего бизнеса. Это позволит получить ощутимые конкурентные преимущества. Компании, которые берут эту философию на вооружение, становятся все больше есть и минусы есть и плюсы да то есть и на самом деле еще и до таможенного союза особых препятствий для россиян зайти к нам на рынок казахстана вот э, в ритейле не было ну совершенно никаких они как заходили до после таможенного союза они просто смелее заходят поэтому вот здесь такой большого какого-то резонанса мы не ощутили для нас это все новые вызовы мы к ним привыкли мы достаточно смелая компания которая ну, объективно смотрит реальности в глаза и э, мы готовы к тому, чтобы работать вот, э, в рамках общего мирового пространства. Мы знаем этих игроков, мы знаем их сильные и слабые стороны. И вот мы адаптируемся и, в общем-то, готовы к, на, к встрече с ними. И вот, во всяком случае, в рамках Казахстана мы такие достаточно сильные позиции имеем, чтобы их встречать с гордо поднятой головой. Это всего лишь часть предприятий, которые активно включились в конкурентную борьбу в рамках таможенного союза. Остается только надеяться, что показанные сегодня истории успеха подтолкнут казахстанцев воспользоваться шансом, чтобы построить свою собственную историю успеха. Все в наших руках. До свидания.